В начале XVIII века Россия гением Петра одержала победу в Северной войне, осуществила мощный экономический рывок. Реформы, проводимой стране, вывели ее из состояния изоляционизма. Страна нацелена на то, чтобы стать, выражаясь современным языком, одной из европейских супердержав. Символом новой России становится любимое детище Петра Санкт-Петербург, который царь с умирением называл на западный манер Парадизом. В это время культурная и общественная жизнь Закономерно усложнилась. И здесь словай церковно-славянского языка, который долгое время противился влиянию живой народной стихии, оказывается явно недостаточным для ее отражения, а грамматика слишком сложный. Предпринимаются попытки создания простого варианта церковно-славянского языка: в нем устраняется сложный синтаксис, инфинитивные обороты, приближаются к русской, система склонения, элементы форм времен устраняется редкая архаическая лексика. В текстах, написанных на славянском языке, начинают употребляться просторичные заимствованные слова типа «харя», «виктория», «флот», «фрегаты», амуниция, что не всегда выглядело стилистически уместным. Например, «О горе абие! декрет, он и изречется неключимому рабу» или «Нейтралитета наш Христос не любил». Именно поэтому с начала XVIII века начинает складываться новый культурный язык на русской национальной основе. Активно помогает этому и сам царь Петр, который всегда рекомендует своим переводчикам ориентироваться на простой русский язык. Петр писал: Ток мы не извольте высоких слов славянских класть, но паче простым русским языком. Или Того ради подлежит и вам в той книжке, которую ныне переводите, остереться в том, дабы внятнее перевести, особенно те места, которые учат, как делать. Простой язык подразумевал Устранение языковых элементов, которые осознаются как специфически книжные и при этом устарелые. Однако это не значит, что Петр имел в виду ориентацию на приказной язык, то есть старорусский, литературный, на котором создавались деловые документы. Приказной язык был достаточно бедным и однотонным по содержанию, речь не идет о замене одного языка другим, а о реализации идеи большей внятности. вразумительности, когда упрощаются сложная грамматика и малопонятные архаичные савинизмы заменяются русскими эквивалентами. В этом же ключе проводится и форма азбуки, введение так называемой амстердамской азбуки, когда начертания букв были приближены к европейским. Позднее эту амстердамскую азбуку, поскольку литеры были отлитого в Амстердаме, назовут гражданицей. Цель – внятность и ясность прочтения научно-технической литературы. Старая кириллическая азбука остается, но только для печатания церковных книг. Лексическая бедность живого русского приказного языка должна была компенсироваться притоком новой лексики. Эта лексика преимущественно оказалась заимствованной. Еще с XVII века в русский язык входят слова из европейских и восточных языков, такие как декрет, агент, канцелярия, конституция, манифест, парламент, генерал, капитан, капрал, майор, шпага, парча, карета, чай. Однако в XVIII столетии этот процесс активизируется, становятся более интенсивными контакты русских с народом Европы, перенимаются наименования технических новшеств и научных терминов. Так, логарифмические таблицы повсеместно использовались для научных и инженерных расчетов более трех веков, пока не появились электронные калькуляторы и компьютеры. А сам термин «логарифм» был искусственно создан в 1614 году шотландским математиком Джоном Непером. Он восходит к новолатинскому «logarithmus» — слово искусственно созданное из греческих слов логос и аритмус то есть первоначально означало относительное число. Английский математик и Бдикс развивает идеи Непера и создает логарифмические таблицы, которые становятся очень популярными. Это было в 30 до 30-х годов XVII -го века. Но не прошло и 100 лет, как уже эти слова прочно усвоены русским языком. В 1703 году э математический термин ⁇ логарифм ⁇ входит в русский язык сразу в трех вариантах. ⁇ логарифм, ⁇ логарифма ⁇ и ⁇ логарифмус ⁇ в XVIII веке в обиходе и другие термины, поскольку осваиваются такие теории, как гелиоцентрическая теория Коперника, дифференциальное и интегральное исчисление Лейбница, геометрия Евклида, космогония Декарта, законы Ньютона, что повлекло за собой пополнение терминологического аппарата различных наук. В русский язык приходят слова аксиомы, гипотезы, теория, модификации, геометрия, квадрат, куб, конус, параллельпипед параллелограмм, ромб, трапециум, цилиндр, диагональ, катит, горизонт, зенит, экватор, хирург, микстура, шприц, артерия и т.д. В связи с перестройкой вооруженных сил на Европейский лад и учреждением русского флота активно заимствуется лексика, в основном с голландского и английского языков, относящиеся к морскому делу. Это каравелла, флотилия, фрегат, шлюпка, шхуна, каюта, кубрик, трюм. «Лоцман», «Матрос», «Мичман», «Адмирал», «Юнга», «Шкипер», «Шквал», «Шторм», «Штиль». В этот период в большом количестве заимствуются слова и относящиеся в целом к военному делу. Армия, батальон, батарея, редут, форпост, цитадель, гаубица, штык, шпага, мундир, адъютант, ефрейтор, фельдфебель, интендант, шпион и другие. Развитие торговых и финансовых отношений способствовало появлению целого ряда слов-терминов из этой сферы. Акция, капитал, коммерция, вексель, кредит, субсидия, тариф, банкир и все подобные слова, которые мы продолжаем употреблять и сейчас. Изменения в придворном и домашнем быту вызвали такие заимствования, как ассамблея, бал, маскарад, лотерея, гувернер, минуэт, валторна, арфа, макароны, торт, бисквит, желе котлеты, артишоки, анчоусы, миноги и даже устерсы. Указом от 28 апреля 1705 года Петр повелел носить саксонское, немецкое или французское платье и грозил жестким наказанием тем, кто будет продолжать носить платье русское – кафтаны, тулупы, штаны и сапоги. Закономерно, что в русском языке появились новые слова – камзол, сюртук, картуз, штиблеты, манжеты, фалды и другие новой заимствованной лексики оказалось так много, и она была так плохо освоена, что в текстах многие слова сопровождались для вразумительности русскими эквивалентами. Например, аркибузирован расстрелян, порт, пристанище, фортеца, крепость, курьезный, любопытный, патриот, отечество, сын, амбиция, честолюбие, министр, боярин. В этот период ярко проявились Две причины заимствования. Объективное, когда слово необходимо, потому что нет другого обозначения определенного явления. И субъективное, слово хочется использовать, потому что оно новое, красивое, иноязычное, а значит престижное. Сложилось мода употреблять в русской речи побольше иностранных слов. Часто на словах так демонстрировали свое, свою поддержку реформ, свой разрыв с русской культурой и русским языком. Так князь Куракин обильно насыщает свои письма заимствованиями. И тогда она, царевна София Алексеевна, по своей особой инклинации и амуру, хотя вполне можно было бы сказать по своей склонности и любви, Вообще говоря, в слове склонность тот же самый исторический конь, что и в слове инклинация. Но иностранное слово звучит для автора престижнее. Итак, царевна по своей особой инклинации и амуру князя Василия Васильевича Голицына назначила дворомом воеводою войски командовать и учинила его первым министром и судьей по свойскому приказу, который вошел в ту милость через амурные интриги. Или. И так был иннамура Мурато, что не мог ни часу без нея быть, и расстался с великою плачью и печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амор выйти не может, и чаю не выйдет. И взял на меморию ее персону и обещал к ней опять возвратиться. Дошло до того, что сам Петр I, который начинал все эти реформы, вынужден выговаривать своему послу Рудаковскому. В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные слова и термины за которыми самого дела выразумить невозможно. Того ради впредь тебе реляции твои к нам писать все всероссийским языком, не употребляя иностранных слов и терминов. Ярким примером языка Петровского времени служат тексты Первой русской газеты «Ведомости». Показательно, что газета первоначально печаталась с церковной кириллицей, а с 1710 года – гражданским шрифтом. Правда, параллельно она могла выходить и церковным шрифтом и гражданницей. Возникли новые жанры письменности, корреспонденции, заметки и статьи. Вот репортаж о праздничном гулянии в день именин Петра I. «По сих гульба в Ветрограде царском» и где же все чувства насладились, зрение, видящее неизреченную красоту различных древес в линию перспектив расположенных и фонтанами украшенных, тут же речное устремление, веселящее, и град, и огород царский, ухание от благовонных цветов, имуще свою сладость, слышание от мусикийских и трубных и пушечных глазов, вкушение от различного и нещадного питья, осязание приемлющего цветы к благоуханию, по западе солнца были преизрядные фейерверки, и огня в гору летущего и по водам плавающего было изобильно. Как мы видим язык репортаж, как и в целом язык той эпохи представляет собой произвольный беспорядок, хаос. Здесь и русская разговорная лексика "гульба", "огород", церковно-славянская и славянские грамматические формы, например "посих", "вертоград", "древеса", "град", "благовонный видящий, веселящий" новые заимствования, фонтан, фейерверки, перспектива, и при этом наблюдается разнобой в орфографии. Таким образом, мы видим, что двуязычие было окончательно разрушено. Необходима была новая стилистическая дифференциация, создание новых норм, более строгий отбор заимствованной лексики и вытеснение иностранных слов русскими эквивалентами, где это возможно. Постепенно этот процесс начинается. В начале XVIII века по русским словообразовательным моделям Образовывались существительные с развлеченным значением – порезание, дополнение, вежливость, осторожность, дурачество, разметка, рубка. Существительные с значением лица – нарушитель, оружейник, резчик, скупец, тупица. Прилагательные с суффиксами «СК» и «ЕСК», «изменнический», «ученический» и многие другие. В то же время продолжали существовать ряды синонимов, включавшие исконные и заимствованные слова, которые совершенно не различались по значению и употреблению. Спутник, сопутник, сателлит, плоскость, поверхность, площадь, верховность, равность, равнина и так далее. Необходимо было создать новый литературный язык, который бы разделялся на стили и мог бы функционировать во всех сферах культуры. Граматику этого языка должна быть русская, а словарь должен носить смешанный характер включая исконно русские слова, понятные церковно-славинизмы и иноязычные заимствования. На этом я с вами прощаюсь, а в следующем выпуске «Матрицы русского языка» мы с вами узнаем, как создавалась первая русская грамматика и первый толковый словарь, собственно, русского языка, содержащий более 43 тысяч слов. До новых встреч в центре славянской письменности слова на ВДНХ и на телеканале «Русский мир».